В океане жизни нередко можно затеряться в клубах дыма и тумана. И когда кажется, что выхода нет, должно прийти спасение. Табакетта Для облегчения отказа от курения. Табакетта Начни новую жизнь без сигарет. Северная звезда. Нам доверяют. Анимационные ролики «Line in Space».